Добро пожаловать на официальный сайт по заработку на лайках Инстамания. Сайт, где вы можете зарабатывать до 50 тысяч рублей в день, уделяя работе всего несколько часов ежедневно. Ведь за один живой поставленный вами лайк вы будете получать по 50 рублей. Но откуда такие цифры, спросите вы? Все предельно просто. Наш сервис кардинально отличается от аналогов в интернете. Ведь у конкурентов зачастую лайки ставят боты. Такие лайки не ценятся серьезными заказчиками и стоят копейки. Но только не у нас. На нашем сервисе работают живые люди, которые ставят лайки вручную. Нашими постоянными клиентами являются популярные медийные личности, такие как видеоблогеры, инстаграм-модели, предприниматели, которые ведут бизнес в инстаграм и другие серьезные люди, которые дорожат репутацией своего аккаунта поэтому они готовы платить по 50 рублей за один поставленный живой лайк на их фотографию. Чтобы приступить к работе прямо сейчас, вам нужно пройти простую регистрацию, после чего вы сможете начать зарабатывать на нашем сервисе. Поторопитесь, если вы пройдете регистрацию прямо сейчас, то вы получите приятный бонус в размере 1000 рублей на свой баланс, который сможете без проблем вывести из системы.